здравствуй юный читер юный потому что ищешь как это сделать а не знаешь сам а читер потому что на большинстве серверов наверное все же это можно использовать только для читерства итак в этом видео я вам покажу два способа как обойти защиту лаунчера от изменения клиента о первом в краткости потому что он не работает для начала, шаг первый, нам понадобится папка Natives. Мы запускаем Майнкрафт, не важно лицензия, не лицензия, наверное, не знаю, может и важно. В общем, у меня лицензия, и я запускаю, открываю папку с самим Майнкрафтом. Открываю расположение главного джарника, и у меня появляется вот такая папка. Я ее уже вытаскивал. Теперь удаляем лишнее. У нас появилась папка на Natives. Дальше нам Minecraft не нужен. Майнкрафт должен быть обязательно запущен во время изменения папки, потому что она экстрактится только во время запуска и удаляется после запуска. Но мне она не нужна. Далее. Открываем Notepad++. Точнее... И. идите. Я сделал это скриптик, но, к сожалению, он почему-то не совсем работает. И не знаю почему. Не в лом разбираться. Если захотите, можете разобраться. Первая директория самого Майнкрафта. Второе аргументы. Третье. Папка с нативами. Четвертое. Папка с библиотеками. Пятое. Папка со сетами. Шестая версия, седьмая версия Forge, восьмой путь к, к самому джарнику Майна, восьмое имя, из-за которого вы хотите зайти, девятый токен. Теперь я вам покажу, как получить токен. Ну, получать я уже буду на другом клиенте. Запускаем какой-нибудь снифер. В принципе, это не суть важно какой, главное, чтобы это был снифер и в нем можно было снифить э, HTTP. Я заюзал HTTP анализер и мне он вполне сойдет. Запускаем, запускаем. Клиент запустился. Входим на сервер. Это можно завершить работу снифера. Теперь выбираем жабу. Чтобы ничто лишнее не мешало. И ищем что-то напоминающее адрес сервера. Вот он собственно. Выбираем здесь Query String. И вот он, ваш токен, вот ваш name. Проблема, с которой я столкнулся, основная, это не то, что я не могу еще запустить Main с моего батника. На самом деле я его мог запустить, я не знаю, что за фигня. Я сейчас переписал скрипт, потому что я прошло удалил из-за ненадобности. Ну и разбираться мне еще с ним лоб. А в том, что на именно данном сервере токен динамичный и использовав его один раз, он выдается ихним лаунчером, точнее их. Я больше не могу его использовать. Это проблема. И собственно сюда вписываем токен. Здесь начало уже вписано. Вот так он выглядит. И забыл я упомянуть, что здесь все расписано для обычного Майнкрафта, но с форджем. Теперь перейдем ко второму способу. Мы его включим. А, как видите, моды здесь только вот такие. Я не хочу лишний раз включать Майнкрафт. Но, просто поверьте, что они здесь все расписаны, здесь проверяется их количество, точнее, о, только, что вбито в лаунчер, можно использовать. Здесь им даны свои адишники. И проверяется их хэш. Если изменяете какой-то мод, он перезакачивается. Если добавляете что-то новое, это удаляется даже вот эти папки. Это бред, блин, это реально. Каждый раз удалять конфиги и либре, Видимо, авторы лаунчера, как и говорил NAX, после просмотра его кода, стоя обезьян. Но сейчас не об этом. А, дабы это исправить, и поскольку токен динамичный, я сделал такую простейшую вещь. У меня есть здесь папка My, где лежит то, что я хочу добавить. И я запускаю. Идет авторизация, идет проверка. Сразу как лаунчер закрывается, я запускаю мой скрипт. Однако, если вы слишком поздно нажали на батник, если слишком поздно его запустили, то Minecraft скрашится. И скрежется он по причине того, что в нем отсутствуют нужные библиотеки. Майнкрафт сейчас загружается следующим образом. Сначала загружается сам движок. Вэджиквей. -E> а затем погружаются библиотеки. В данном случае они все здесь. Наверное, это даже ускоряет их загрузку. А... Далее.. Майнкрафт начинает прогружать моды. Однако нам нужно, чтобы коры, всякие плееры API, шейдер мод и прочие э содержа содержащие свои библиотеки загружались перед остальным. То есть сразу как начнется загрузка модов. И, и если мы опоздаем с инициализацией то они будут загружаться как обычные моды, а соответственно моды для которых, ну, которые используют их в библиотеке, они не будут работать. Поэтому так получится не с первой попытки. И, еще вы можете видеть. Вот у меня здесь все, он его удалил. Я опять, похоже, опоздал, но ну, сейчас увидим. И опять я опоздал, однако сейчас вы можете на своих глазах увидеть, своими глазами точнее, что это удаляется. Я жму копать, и это удалилось. Если нажать раньше, то будет такой баг. Сейчас я вроде бы вовремя нажал, и поэтому клиент должен запуститься. Ну и вот, как вы можете видеть, загружено 51 мод. И активный 50... активно 50... активен 51 мод. Если вы заметили, то раньше был 30 модов. Было корявый русский язык. Вы можете увидеть, что если я зайду на сервер, то я зайду на сервер, но это скрэшется и это из-за шейдер. Собственно, попытка номер два. Я выключу шейдера. Я не знаю почему, но именно шейдером не хочет загружаться и именно их клиент. Я пока над этим работаю. Входим. И в игре. Как можно видеть Dynamic Life. Смотрю. И на этом... Нет, на этом еще не все. Для всяческих личностей покажу содержимое батника. Рулит он так. Создается первая директория, в которой лежат моды. Создается вторая директория, в которую скидываются моды. И сам скрипт для скидывания модов. Теперь скажу, почему я не смог довести это до автоматизма. Очень легко. Вернее, очень просто. При запуске лаунчера запускается виртуальная машина жабы. Когда лаунчер закрывается, он не закрывается, передает управление на Майнкрафт, вернее, на... В общем, на что-то из Майнкрафта, на какой-то внутренний загрузчик Майнкрафта. И сама машина виртуальная не закрывается, а только исполняемое в ней э, изменяется. Эм... Ну, вроде бы теперь все. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Даже если их не будет, все равно заранее скажу спасибо. И да покарают высшие тех, кто придумал создавать пиратские лаунчеры.